Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях журналист из Литвы Ольга Угрюмова. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, если добрый вечер, то Лабас Вакарас, да, если я не ошибаюсь? Да, Политовский Лабас Вакарас. Да. Вот я подготовился. Оля, ну мы с тобой давно знакомы, поэтому не будем важничать, будем с тобой на ты. Вот ты работаешь. На литовском радио это э, литовская национальная телерадиокомпания, если не ошибаюсь, LRT, да. если так по Да, э, ну, по-литовски это случае LRT. LRT, да, ну, да, LRT. Э, и, насколько я знаю, что ты работаешь именно на русском языке, расскажи, пожалуйста, о своей работе, что входит в круг твоих обязанностей. Я работаю в Русской службе Литовского национального радио, в новостной службе Лит... Литовского радио. У нас есть ежедневная информационная передача, она получасовая, вернее, 25 минут. Это новости, как локальные, так и зарубежные, культура, политика, социальные дела. В общем, спектр интересов у нас очень большой. И э, я делаю интервью, репортажи, э, перевожу новости, веду передачу. То есть все практически, э, что делает любой радиожурналист. То есть такой нет узкой специализации, что, например, только готовит репортажи или только читает новости, у вас э, круг такой широкий, то есть, э, как говорится, многостаночники вы, да? Да, да, у нас каждый, у нас небольшая редакция, всего лишь, сейчас скажу, сколько, 4 человека, причем три человека – это радиоведущие, ведущие передачи и журналисты. Еще одна девочка, она у нас координатор программ, она тоже делает сюжеты, вот, Но не ведет передачу, у нее есть, правда, свой подкаст. А вот мы три человека, я и мои коллеги, мы ведущие передач, и также журналисты, репортеры, все в одном флаконе, что называется. А скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты берешь, например, интервью, а в твои э, задачи входит поиск, э, э, так сказать, героев, э, персонажей, или этим занимаются отдельные люди, а ты только уже снимаешь сливки? Бывает по-разному, конечно, в основном мы сами и себе придумываем темы, что называется, и ищем собеседников. Безусловно, у нас у каждого, надо сказать, есть уже своя обойма, и в самой редакции есть список лиц, да, мы знаем, кому можно позвонить по тому или иному вопросу. Причем у нас же это еще такая специфика, не каждый говорит по-русски. У нас передача на русском языке, и мы стараемся не делать перевода и накладки, что называется. да? Когда ты записываешь человека на каком-то иностранном языке, потом делаешь перевод и делаешь накладку. Это наш такой профессионализм. А, вот. Потому что для нас очень важно, чтобы человек говорил по-русски, потому что когда ты делаешь накладку, очень много времени уходит, я не имею в виду подготовку, а даже в самой передаче. То есть в начале такой технический, технический такой момент, да, в начале ты даешь немножко кусочек оригинала, потом ты микшируешь этот звук, потом идет накладка. То есть больше времени уходит на это. А каждая минута дорога, и хочется слушать или познакомить с большим количеством новостей, больше дать информации. А вот и мне расскажи, у меня своего опыта на радио нет, то есть я, хотя нет, обманываю. Я когда был в Израиле, у меня была запись, это правда был не прямой эфир, там была такая передача, по-моему, называлась «Мужской разговор. Это Радио Река, может быть, ты слышала такое? Да, звездо. конечно. Радио. Вот. И... Но дело в том, что у нас была запись без дублей. То есть она шла одним таким, вот вот как мы сейчас с тобой разговариваем, одним э, куском, и было полное ощущение у, зр... у... у... у зрителей, говорю, у слушателей, что это э, действительно э, не запись, эфир. а прямой эфир. Да, то есть иллюзия такая. А вот и мне расскажи, вот в чем специфика именно радио? Ну, понятно, что тебя не видят. Хотя сейчас многие у вас тоже есть да, версия можно версия смотреть есть. да у нас и когда я сижу в студии читаю новости то у нас есть камера и конечно онлайн можно смотреть хотя конечно но ну, ничего интересного да вот сидит человек читает новости крутит головой там глазами вращает смотрит на экран потому что я у нас в студии стоит телевизор висит, да, экран большой, и там, как правило, BBC или CNN. И э, пока идут какие-то сюжеты, э, интервью или репортажи, я поворачиваю голову и смотрю, что же там происходит. И еще стараюсь читать бегущую строку э, новости. Там, не дай бог, чтобы что-то там случилось, да, ну, чтобы быть э, в курсе. И... Э, ну, я не знаю, кому будет интересно, но ну, разве что моим родственникам, которые разбросаны э, по всему миру, и иногда могут посмотреть, как же я выгляжу, и э, послать мне иногда там какие-то на мессенджер сообщения. Улыбнись, там что-то такое. Да, ну вот я знаю, что ты брала интервью, если я не ошибаюсь, ты поправь меня, у Евгения Киселёва несколько лет да, назад. Конечно. Ну вот да. расскажи об этом, как, какое на тебя он произвёл впечатление, такой э, телевизионный мэтр. В жизни он такой же или это у него такой экранный имидж такого важного дяди, так скажем? Э, ну он серьёзный, конечно, человек, хотя я не один раз брала интервью с у него, он довольно часто когда-то раньше бывал в Вильнюсе, я имею в виду до всех этих пандемий, и он был близким другом нашего бывшего генерального директора радио и телевидения ЛРТ. И поэтому мне приходилось довольно часто с ним общаться, очень милый человек. Важность, серьезность есть, конечно, но когда ты общаешься тет а тет ты как-то этого не чувствуешь, правда? Потом еще э, я делала с ним интервью. Э, если ты знаешь, в Вильнюсе ежегодно проходит форум э, российской оппозиции. Да, да, это я знаю. Форум свободной России, он так называется. Вот. И я, как правило, освещаю тоже э, этот форум. И мы с ним общались и на этом форуме, когда он приезжал. То есть такого нет, что он э, себя как-то позиционирует, что он на, на две головы выше, а ты там где-то… Да нет, конечно. То есть а, профессиональное случае, общение? Да, в любом случае, знаешь, нужно готовиться. В любом случае, кому бы ты ни шел, нужно готовиться. Да, вот я недавно как раз рассказывал вот в своем эфире эту, ну ты, наверное, тоже знаешь, это уже такая история знаменитая, связанная с Константином Райкиным, когда к нему пришла начинающая журналистка и сказала, извините, не знаю как вас по отчеству, и он ее отослал как раз учить, как у нас сейчас говорят мать часть, потому что э, такие вещи надо знать, но ну, ее единственное, что может оправдывать, что она была начинающей, но э, даже если ты начинаешь, ты должна еще больше подготовиться, чем уже... Конечно. Да, и последний такой вопрос. Были какие-то такие курьезные случаи, когда нужно было на ходу что-то там импровизировать, когда там что-то там, какие-то технические сбои, потому что мы понимаем, Конечно. что... В этом есть прелесть радио и прелесть прямого эфира. И поскольку ну, это работа на радио это моя первая такая серьезная работа, да, когда ты уже ходишь на работу, на службу каждый день. И я, надо признаться, что я даже не представляю себя без радио. Так вот, у меня был такой случай, когда я читала зарубежные новости. Одно время я готовила, когда редакция была побольше, и у нас было больше эфирного времени, и я готовила обзоры международных новостей. И я помню, что была информация с Ближнего Востока, и имя какого-то палестинского деятеля... Его звали Камаль, а я как-то увлеклась, и я его прочитала как Камел. И это, понимаешь, ну, мои коллеги рухнули просто. И когда ты понимаешь, что это невозможно, нельзя смеяться, да, а тебя распирает. И когда до меня дошло, что я прочитала, ну, это было забавно. Потом еще тоже, это было давно во время прямого эфира я делала обзор печати, русской печати, литовской, выходящей в Литве. И у нас есть такая газета «Обзор». И она еженедельник. И когда я стала читать, вот этот «Еженедельник» газета «Обзор», И вместе «Обзор» я сказала «Обжор». Но самое ужасное, что главный редактор слушал этой газеты. И мы с ним хорошие друзья. Ну, солидный человек, уже тогда был немолодым. Он мне позвонил сразу же после эфира и сказал, что же вы сделали? Вы сказали, обжор. Ну, я тогда переграла и говорю, знаете, Осиф Борисович, но ну, ведь это как раз-таки прозвучало забавно, и э, у вашей газеты появится больше читателей, потому что все... Э, кинуться в киоски, в магазины, в поисках газеты под названием «Обжор». Ну хорошо, мы на это веселая с тобой закончим, но ты мне обещала еще рассказать о второй, так сказать, твоей направленности, пока не будем открывать все э, карты. И я вот в заключение хотел сказать, что вот тебе твоя фамилия совершенно не подходит, ты абсолютно неугрюмая, ты очень веселая и заводная. Спасибо. Ты вот сейчас немножко уставший выглядишь, потому что мы записываем вечером, э, ты после рабочего дня, но э, вообще... Я вот, судя по нашему общению, э, хочу сказать, что ты совершенно не не угрюмого. Я бы тебе другую фамилию дал. Ну, Стой, к сожалению, нет. Я это не слышу таких... с детского с детского садика. У меня нет таких полномочий. Вот. И еще раз, пользуясь случаем, хочу тебя поблагодарить за то, что меня периодически приглашаешь. Вот совсем недавно, перед Новым годом, я рассказывал о традициях Германии. На этом мы сегодня прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего доброго. Ставьте лайки, пишите. Всего доброго, до свидания. До свидания.